практике, скажем так, да, а пришла к нам девушка и говорит, ну она молодая, вы знаете, вот я на вашу пару смотрю, мне так вы нравитесь, вот я хочу тоже такую идею, вот как вот вообще по каким критериям выбирать, у меня вообще опыта нет, ладно, она еще молодая, зеленая, да, скажем так, и мы с ней сели, дала ей упражнение и говорю, вот, скажи мне, а как вот ты, что говорит твой ум, Потому что у нас ученые доказали, что в нашем теле есть 12 умов, но как мы подозреваем с Муратом, что у каждого микроба есть свое сознание на самом деле, понимаете? И вот ее ум головы, ну, сказал все, что от головы нужно. В основном, как сейчас женщины мерят, да, это замуж обязательно. Если не такой или олигарх, или богатый, ну вот чтобы даже если не богат, он был счет банки, чтобы у него была машина, квартира. Ну, и вот так вот пальцы начинают гнуть, да? То же самое было с этой девушкой. Первая она вот, что вот это, что говорит он. Хорошо, а что твое сердце говорит? Сердце, как говорит, какой он красивый. Больше красивый. Ну да, вот. Я помню с времена моей мамы, когда вот многие женщины там вздыхали, Аллен Делоон, да, были такие времена. Критерии красоты, да. И конечно, сейчас тоже какие-то мужчины являются критериями красоты, но вот как-то красиво, да. В основном девочками мы влюбляемся, в каких-то известных пецов, артистов, там известных людей. И мы вот это переносим. Свои личные, да, вот именно вот, вот этот образ. Хорошо. И третье, что говорит тело. А тело как говорит, какой он сексуальный. Вы понимаете, вот у одного человека как бы вот это желание, оно расстроилось. Элементарно мы послушали только три ума. А представьте, что было бы, если мы послушали бы там все умы, да. Это такой раздрайв. И вот как прийти к согласованности? И это, естественно, мы работаем с этим индивидуально, а работаем на исцеляющих щелчках, когда у человека это все встает в одну линию, да, когда вот они начинают, в он работать, они а как так, лебедь, рак и щука. Понимаете? А мы на самом деле в жизни, почему у нас что-то не получается? Почему у нас жизнь непонятно, куда вот, вот какие-то вот непонятные... Вот в разные стороны, хоть туда, куда мы не хотим. А потому что у нас вот такой есть раздрайв, несогласованный умов. лепить рак и шук.